Я бы хотела напомнить о том, что Один принес жертву ради познания, но познания ему не нужны были ради познания. То есть процесс ради процесса это не, не Один, да? у него процесс ради результата. А результат нужен был как раз в том, что знания нужны были для управления. На него была возложена миссия в силу обстоятельств поражения, скажем так, тюров в правах, вынужден был Один взять бразды правления, и ему нужна была эта жертва для того, чтобы получить алгоритмы для управления. Когда мы просто учимся, например, в школе, да, мы учимся по какому-то простому, понятному алгоритму. Рядом с нами учится большое количество деток, и все мы приблизительно в, одном, в одной позиции находимся, на одной стартовой позиции. Но вдруг случается что-то, когда стандартный процесс познания перестает быть возможным. Не нужным, необходимым, а просто возможным. И что-то нужно делать с собой такое, чтобы из стандартного алгоритма выйти. Вот до момента принятия властью Одина это была как школа. Да? Мы могли позволить себе учиться, не напрягаясь, то есть по алгоритму, по которому нас ведут. Но тут что-то со школой случилось, сгорела школа, все, нет школы. Надо самостоятельно учиться, надо переходить на другой режим обучения, где и скорость важна, и результаты более важны, и по-прежнему не получается. И тогда нужна жертва. Всегда мы чем-то жертвуем, когда нужно идти против стандартного алгоритма, не так, быть не таким, как все принять на себя миссию и соответствовать этой миссии. Всегда нужна жертва. Вот здесь как раз тот самый случай. По сути то, что вы сейчас делаете, все рунисты, все ученики школы, в своем роде тоже приносят определенную жертву. За знание вы жертвуете свободным временем. За знание вы жертвуете правом быть такими, как все. За знание вы жертвуете правом быть Таким, знаете, с точки зрения высоких сил неподсудным. За знание вы жертвуете правом быть невежественным. Вы многим жертвуете за знание. по сути повторяете тот же самый путь. Вопрос цены жертвы. Насколько высоко вы ее цените, настолько высоко вы получите результат. Вот Будин как раз это и показывал. Он принес себя в жертву без сомнения, он пожертвовал возможностью видеть, как все, быть как все, пожертвовав своим глазом за правом испить из источниками мира. Он занимался делом, за которое в любой другой ситуации, не будь он верховным, его бы осудили. Например, Учился колдовству у Фреи. Да, также в легендах об этом сказано. Фрея училась у Одина магии, а вот Один учился у Фрей колдовству, понимая, что если он всеотец, если он всеобъемлющий Бог, Он должен все знать. Он не может сказать колдовством мне не по да? Не буду я заниматься колдовством, это женское занятие, а я все-таки мужчина. Мне не положено. Он говорит, ну да, если это существует в этом мире, как же это не изучить? Как же можно отрицать грань мира, это значит отрицать грань самого себя? Вот этому как раз и учит Один, и система девяти миров тоже показывает, там не все радужное абсолютно не все конфетно-шоколадное, есть и отрицательные моменты, но без этих отрицательных моментов не будет позитива, не будет победы, потому что они учат, они помогают. Это то, на что можно опереться, чтобы двинуться дальше. На что может опереться человек, чтобы двинуться дальше, на свои ошибки. Они величайшее подспорье для человека, опереться на свои ошибки. Можно ли опереться на надежду, можно на упадешь. Что более реально в жизни человека, чем ошибки? Даже успех не настолько реален, как ошибки. Правда?